Всем привет, дорогие друзья, с вами DemonCraft, И сегодня у нас новая часть туториалов по Удастите Вы спросите, какого черта так долго не было ролика? Я отвечу, я болел, поэтому я не мог заснять ролик Но сейчас я выздоровел и спокойно смогу записывать для вас ролики Итак, вы набрали на прошлой части 50 лайков, поэтому вышла новая часть А также спасибо всем тем, кто оставлял положительные комментарии Итак, сегодня у нас голос Чужого из Dizoner 2 и голос Блэкхарда из призрачного Гончика Ну, не будем тянуть время, начнем. Итак, для начала запишем голос. Дилайло убивала за пару башмаков, и в тот же год писала величайшие портреты своего времени. Итак, мы его удастим. Итак, два раза сдублируем дорожку. Теперь выделяем все три дорожки, заходим в эффекты, фейзер, ставим значение как у меня, нажимаем ОК, okay. заходим в эффекты и повторяем эффект. Теперь выделяем первую дорожку, реверс, эффекты, reverb и ставим значение как у меня, нажимаем ОК. Okay. Теперь эффекты, реверс. И опять эффекты, реверб. ОК. Okay. Теперь переходим ко второй дорожке. Выделяем ее, заходим в эффекты. Эхо И ставим значение как у меня Окей Теперь выделим концовку Зайдем в эффекты И выберем плавное затухание И громкость поставим минус 15 Теперь третья дорожка Итак, выделяем третью дорожку Заходим в эффекты Реверб Окей Повторяем эффект Теперь реверс И опять два раза реверб Теперь эффекты Пауз И ставим такие же значения Окей, теперь. Эффекты. Реверс. Выделим начало. Эффекты. Плавное нарастание. И громкость ставим минус 8. Все, теперь можно послушать. Ты убивала за пару башмаков И в тот же год писала величайшие портреты всего времени. Так, теперь голос Блэкхарда: Весь твой мир, все души в нем. Теперь мои навеки. Итак, первое, что мы должны сделать, зайти в эффекты, нажать эхо, и поставить значение, как у меня. Теперь скопируем дорожку. Выделим вторую дорожку. Смена высоты тона. И ставим минус 7. Теперь выделим обе дорожки. Возвем эффекты. И повторим эффект. Все, теперь можно послушать. Весь твой мир! Все души в нем. Теперь мои навеки. А на этом все, если вам понравился ролик, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите свои предложения, чей голос мне сделать в следующей части. А с вами был Крафт, всем пока!